Thank you. Боишься более? Боюсь Потому что я слишком много знаю Ваня I <laughs> А то в Россию мне хочется как колхоз. Эй, как вас там? Предлагаю сделку. Если отпусти, дели в дом. Много? Не просто много, а очень много. Будете купаться в долларах и евро до да глубокой старости. У -у -у. боюсь тогда старости я не до Утонул. Thank you. Yeah. Mm -hmm. Что-то я тебя не помню, парень. Ты из какой группы? а ты я из демонов помощников А the я из группы продленного дня <laughs> не знаю такой это еще чья моя. Хорошо, поставим вопрос иначе. Вы можете себе представить, что она ляжет в постели с вами? Ну, только честно. Какая самооценка. В нашем ведомстве а зарабатывает в другом потому что наша наденька сразу поймет что мы курим ей голову и когда нас хватит и будут пытать то ну, отлично. Ты расколешься, я наконец узнаю, где они спрятаны эти твои треклятые бумаги. Интересно, что вы будете делать с этими знаниями на том свете?